Так прекрасно, что у нас что-то происходит и, вроде бы, заканчивается, кажущая так заканчивость пандемии, но она еще продолжается. Вот. Даже слышу, что появляются новые какие-то вирусы, но нам это не страшно, вот, потому что с нами Господь. И, конечно, непонятно, что происходит на политическом уровне, но и обстановки какие-то непонятные по всему миру, но при всем этом мы надеемся, что Господь творит историю, Он делает что-то новое. Вот. Аллилуйя. И у нас тут тоже непонятно. Прошли выборы, и кто будет премьер-министром, тоже непонятно еще, какое будет правительство. Но мы надеемся, что Господь в этом двигается, и все власти от Него. Вот. И я единственное знаю, что Господь никогда не оставляет нас. И, конечно, пока мы не отречемся от Него, Он будет всегда с нами. И то он дает надежду и шанс вернуться к Нему. Вот. Но что я хотел, о чем я сегодня хотел поговорить, потому что мы на самом деле перед короной многие из нас проходили какие-то испытания. Вот. И сегодня нам тоже все равно нелегко. Но я верю, что Господь будет помогать нам. Проходили на веру, на доверие, на любви к Богу, любовь к людям. Вот. И эти были непростые испытания. Я знаю, что многие были проблемы во взаимоотношениях и в семье, и среди родных и близких и некоторые борются до сих пор с проблемами какими-то внутри, и где-то, вот как Миша сказал, в одиночестве и это на самом деле правда, вот и впадает в уныние. И это естественно, когда мы впадаем в уныние, оно влияет и на наше здоровье, на наши отношения, но как в притчах написано «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух слушает кости». И поэтому как-то нам надо подумать, как мы, потому что бывает как якорь, который не дает тебе продвигаться вперед, но Господь хочет, чтобы мы научились плыть, как на корабле, плыть вперед, не останавливаться. Я знаю, что некоторые, ну я просто обращаюсь к тебе, может быть кто-то там, где кто-то здесь, кто-то, мы много читаем, и среди своих близких кто-то посылает нам весточки, и у нас постоянно, постоянно у нас какие-то молитвы за других, за наших близких, за родных. Я знаю, что кто-то, возможно, борется с серьезной болезнью, и мы это видим, потому что мы также молимся за тех детей, которые раковых привозят сюда, и мы стоим в проломе, чтобы... Господь каким-то образом коснулся и исцелил их. Вот. Вот кто у кого-то проблемы в обеспечении семьи, кто-то потерял работу или еще что-то. Вот. А может быть, это пытается кто-то прийти в себя после смерти каких-то близких людей, и это тоже влияет каким-то образом. И есть вещи, которых даже я вот знаю, что у кого-то бросил муж, ушел к другой. И это приводит к унынию, к падению какому-то. Вот. А у некоторых, может быть, даже в семье где-то жена так сильно контролирует, что муж хочет просто убежать, говорит, подальше, не зная, что делать. В итоге происходят какие-то эмоциональные стрессы, и люди входят в депрессию. И как важно, чтобы мы научились поддерживать что ли друг друга, о чем сегодня мы уже затронул э, э, Миша. И поэтому, если мы на самом деле не с Господом, или, может быть, мы говорим, что с Господом, а на самом деле вот, э, какие-то приходят сомнения, но ну, я хочу ободрить вас, чтобы не сомневаться, на самом деле Бог с нами. Знаешь ты это, не знаешь, чувствуешь ты этого, не чувствуешь? Вот, и я просто э, расскажу сейчас одну, э, про одну женщину, которая э, нас прилепилась к нашей общине. И она прожила с мужем более 30 лет, и вдруг он бросил ее ушел к другой. Она в, впала в депрессию. Сейчас она находится еще в больнице в Рамбом на курсе лечения. Я ее периодически навещаю. Вот Она э, в не живет, ходит в нашу домашнюю группу. И в то же время э, я вижу, как наше отношения, поддержки, когда мы приходим, даем понимать, что Бог любит ее, и Он проявляется через нас, что мы ее любим. Мы не хотим, чтобы с ней что-то дальше случилось а, опасно. И вот как бы она сейчас приходит в норму. А почему? Потому что есть, которые поддерживают ее. Есть, которые и звонят, и воодушевляют, вдохновляют. Говорят, не переживай, все это пройдет. Это еще не самое страшное, потому что Бог сфер сил не дает никому. Он дает настолько, насколько ты можешь выдержать. И Писание говорит, что Бог нам прибежит и сила и помощник в бедах даже, в каких бы они беды не были. И Бог всегда рядом. Я очень хочу прочитать сейчас я открою. Давайте откроем Исаю, 41 главу. Я почему затронул эту тему? Как бы моя проповедь называется «Поддерживающие руки. Почему? Буквально недавно мне прислали открытку, ну как бы в WhatsApp. И ну, многие, может быть, из вас уже видели ее. Это где Моше сидит на камне, и Ор и его поддерживают его руки, он вот вот, держит палку, посох, и его поддерживает. Прекрасная картина. И вдруг она меня воодушевила на то, что думаю, а почему об этом не поговорить? Потому что это на самом деле очень важно, когда мы э, понимаем, что как поддерживать, чтобы была победа в нашей жизни? Вот и Я бы хотел бы открыть 41 главу Исаию. Вы все ее знаете. Так, с какого... Давайте с первого стиха. Умолвники предо мною острова и народы, да обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут, встань вместе на суд. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собой, предал ему народы и покорил царей. Он обратил их мечом, его в прах, луком его, солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно, дорогой, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь,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 Поэтому есть в этом что-то, что Господь поддерживает. Даже кажется такая ситуация, что все, все кончено. И у меня, не, у меня все с рук валится. Все меня бросили, все меня предали. Но ты знаешь, Господь все равно с тобой. Но давайте мы посмотрим несколько историй из Писания, потому что есть нечто такое, что что помогает нам укрепиться. И поэтому мы, когда читаем Слово, читаем когда истории нашего народа, наших отпродцов, и мы видим, как Бог действует, и как Он поддерживает, как Он помогает. Вот. И давайте начнем. Хотел бы затронуть историю царя Давида, когда Саул преследовал его, если вы помните. Давайте, ну, Это Первое царство, 23 -я глава. Я прочитаю... 15-16 стих, стих. 1 Царь, 23 глава, 15-16 стих. «И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зив, в лесу. И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес и укрепил, и, и укрепил его упоминанием на Бога». Как, как важно поддержать вот так, укрепить, просто словами. Я хочу показать несколько примеров, не только словами, и примерами, и действиями, чтобы мы увидели и участием даже в каких-то вещах, потому что это на самом деле необходимо нам. И смотрите, что сделал. И Иоаннафан пришел к Давиду. Он убежал от отца. где Давид где-то прятался в лесах. И он, видите, и укрепил его, упование на него. Хорошо, когда рядом есть такие, как Иоанафан. Такие, которые могут тебе прийти и сказать доброе слово, э, чтобы ты не падал э, духом. Потому что Писание говорит также, что все заботы возложите на меня, Ишуа сказал. И, ибо Он печется о нас, ибо Бог дал нам, как написано, не духа страха, но силы любви и целостного действия, целого, целостного ума направления, чтобы мы не ослабовали. Поэтому в Торе очень много таких примеров, и мы слышим, когда читаем, даже вот мы смотрим на те истории, когда они просто что-то поддерживали. Но те, которые вначале поддерживали и даже взяли и предали и бросили, как у Павла было, помните такие истории, как вот Павел пишет, сейчас я могу вам прочитать, одни поддерживают, остальные как предают. Это 2 Тимофея 1.15. Ты знаешь, что все иссийские оставили меня, в числе их Фигель и Эрмаген. И в 4 главе того же 2 Тимофея 10 стихе написано, Има Дима составим меня, возлюбив, возлюбив нынешний век. И пошел в Салонику, крескет в Галитию. Но Господь говорит, моя рука не оскудела, не сократилась на то, чтобы спасать, поддерживать. И ухо для того, чтобы слышать. А у некоторых бывает сомнение, где же Бог? А Бог говорит, я рядом. Мы не всегда можем слышать и понимать Его. Но чаще всего бывает, что я понимаю, что Он от меня хочет как двигаться. Еще примеры. Вот, если э, открыть второе Палиминона, 14 главу. Можно тоже открыть. Давайте почитаю, потому что там много. И вот мне хочется прочитать, чтобы мы увидели картины. Это про царя Асу. Э, сына Армия, как подождите, сына, как его зовут, я забыл. Сейчас мы прочитаем. 14 глава. Его отец был вообще, ему построил высоты, построил всяких идолов, надел, поклонялись Валу и Астарте, кому только не поклонялись. И вот этот Аса, он вдруг. Он такой был ревнитель по Богу, что пошел по стопам про отца своего Давида. И тут написано, давайте с первого стиха тоже почитаем. «И почил, вот, Авия, сын Ави. С отцами своими похоронили его в городе Давидом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. В одни его покоилась земля десять лет. И делал Аса доброе и угодный в очах Господа, Бога своего. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты разбил». Стать.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 земля еще наша, потому что мы взыскали Господа, Бога нашего. Мы взыскали Его, и Он дал нам покой со всех сторон, и стали строить, и имели успех. И было у вас военной силы, вооруженные и щитом и копьем, из с коленами 300 тысяч, и с коленами Вениамина вооруженных щитом, и стреляющих из лука 280 тысяч людей храбрых. И вышел на них за рай, и эф -эф -эф в эфиоплян войском, Тысячу тысяч с тремя стами колесницами и дошел до Мореши». Видите, что происходит? Вроде бы мир мир, и вдруг кто-то позавидовал, что у них там все такое. И вот этот а, Зараев и Плянин наступает. И получается, что у него войска в два раза больше, потому что почему? Тысяча тысяч это как бы миллион а, происходит. И что происходит? Они... А, Наступает. И что он и выступил Аса против него, и построил к сражению на дол... построились на сражение на долине Цифата и у Мореши. И возвал Аса к Господу. То есть, что он сделал? И сказал, Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем. И во имя Твое вышли мы против множества всего, Господи, Ты Бог наш, да не превозможит тебя человек. И поразил Господь все европеянское войско». Представляете, когда мы начинаем уповать на Бога, Бог что-то делает. И как и, и, помощь пришла к Давиду, как помощь пришла к, к, к царю Асы, и как мы видим, как побеждал... В войне, когда Иисус Навин воевал с миликантянами и Моше держал руки вверх, когда его силы изнемогали, мы видим, как посадили его Ор и Аарон и поддерживали его руки, тогда совершалась победа. И это тогда, когда мы уповаем на кого? На Всевышнего, на Господа. В нашей жизни мы можем уповать, независимо от каких-то обстоятельств, потому что Господь обещал нам это. И таких случаев очень много. И можем прочитать еще вот один пример с Ниемией. Помните, когда из Вавилона в Иерусалим он вернулся, он увидел, что опустились руки у иудеев, они перестали строить, восстанавливать стену. И он так прогулялся, посмотрел, и он тоже как бы стал с ними общаться. И их руки укрепились, потому что были те враги, которые приостанавливали все это. И я не сомневаюсь, что э, сатан, он будет все время пытаться нас сломать где-то. И у него есть большой арсенал оружия. Он и ложь, и угроза со стороны даже вот правительства. Никто не может поехать, если ты не сделал прививку. Какие-то усиления, какие-то диктаты – вот. какая-то паника приходит когда только пандемия наступила сколько было паники среди всех людей и даже среди верующих вот. и до сих пор даже есть и в нашей общении что даже некоторые не идут на общение только потому что говорят, а вдруг я заражусь, а вдруг что-то произойдет а мы сейчас вот можем многие сидеть даже и на расстоянии без масок уже многие гуляют без масок и даже не боятся Потому что когда страх, он на самом деле подавляет, и люди становятся нерешительными. А вдруг? А кто-то говорит, а почему, как мне быть, я потерял работу? Вот позвонил мне пастор один с, с Натанией и сказал, говорит, так и так, я потерял работу, могу потерять работу. Как у вас вообще не? Вы делаете, Все делали прививки. Мы говорим, да нет, у нас как-то так сбалансировано. У кого э, принуждение есть как бы на работе, чтобы не потерять работу там, в детских садах, в больницах, они делают прививки. А если у меня возможность есть не делать прививку, зачем я буду делать, если у меня хороший иммунитет? Он говорит, а я вот не знаю, как быть, как общине дать пример. Я говорю, да расслабься. Если ты, зависит от этого, что твоя семья пострадает, и ты потеряешь работу, Ничего страшного, но сделай. Как Писание говорит, даже смертоносное, что выпить, не выпьешь, не повредит. И он как бы успокоился, и сейчас он, как говорится, на работе. Вот. И поэтому, знаете, я вот все думаю, когда я как бы набрасывал, то я задумался, а что поможет помочь тебе, как бы воспрянуть духом? Что может помочь тебе, если ты столкнулся с трудностью, выйти из каких-то ситуаций? Как, где взять желание, силы, чтобы все перенести, сохранить вот как бы вот так вот радость и мир вот внутри. Потому что многие теряют покой внутри. А еще говорит: Я есть Шалом, я есть Твой мир, я есть Твой покой. Вот. И поэтому только в нем мы можем успокоиться, только в нем мы можем что-то разрешить. Вот. И поэтому, как бы, смотря на все эти вещи, я смотрю, что а, Бог помогает, как Он помогал в борьбе с амеликитянами, с эфиопской армией, как Он дал и, и, и Неми, как бы укрепить руки иудеям, и уверенности, чтобы завершить строительные работы. Ну, и, потому что Господь вчера и сегодня... И во веки тот же, Он всегда, Он не ослабевает, как мы. Он всегда рядом, Он слышит, понимает тебя, и отвечает, и обещает никогда не оставлять тебя. Это правда. И я верю в Его слова. И я верю, что это всегда со мной. Поэтому, знаете, может быть, у меня такая вера, может, у кого-то слабая вера. Но я говорю, у меня нет сомнений, что Бог всегда со мной. Нету такого тупика, где бы он меня не вытащил. И я понимаю, что я, я там, где я должен быть. И поэтому, как бы, когда я ослабевал, я чувствовал, как он укреплял мои опустевшие руки, как говорится, через братьев, сестер, через какие-то книги, которые я читал, через Слово Божие. Вот. И поэтому... Мы как инструменты в руках Божьих, о чем сегодня Миша сегодня затронул как бы это, мы можем поддержать друг друга во всяких ситуациях. Вы знаете, я хоть я не буду хвалиться, но я ощущаю, что я в правильной позиции. Потому что я был 13 лет пастором в Казахстане. И там несколько общин. И когда я собирался делать Алию, я спрашивал Господь, что мне делать здесь, на этой земле. Ну, думаю, ну я пастор уже 13 лет, какой-то опыт есть, хотя я еще до сих пор учусь и учусь. Но в то же время спрашивал, что мне делать, открывать какую общину, где. И вы знаете, я, вот, я не скажу, что я четко слышал голос, но внутри я четко понял, что я не должен никаких общин открывать. У меня просто вот пришло в мыслях слова, чтобы я поддержал руки Леона. Все. Больше ничего. И я понял, что ну, мы дружили уже, дружим с 2000 года. И он приезжал к нам постоянно, служил и был спикером на разных собраниях, конференциях. И я так благодарен, что... Я, я чувствую, что я на том месте. Могу сделать то, насколько я могу. Я не говорю там, я не знаю, как что. Но, по крайней мере, я могу. И важно, как важно пребывать в слове, в слове чтобы четко знать, что тебе делать, как тебе делать, как тебе поступать, как даже говорить в той или иной ситуации. И в этот период, поэтому Писание говорит, что Слово Божье оно живо, действенно, Она острее меча в бою до острова проникает до разделения духа, души, составов, мозгов. И она начинает что-то делать внутри тебя, менять тебя, менять взаимоотношения в семье. И я говорю, у нас мы с Леной прошли очень много. И Бог радикально поменял сегодня нашу жизнь. Я так благодарен за то, что она у меня есть. Потому то, что она поддерживает меня постоянно. Она помогала мне состояться как служителю, и как отцу, и как мужу в каких-то ситуациях. И я очень благодарен. Поэтому как важно как бы развивать вот эти близкие отношения с Богом, чтобы понимать, насколько двигаться, в разных ситуациях. И я научился людей на, смотреть на людей, я научился немножко разбираться, как бы в людях, проходя всю ту школу, которую я прошел за те годы, и сегодня здесь, уже в Израиле, потому что здесь я намного как бы, я чувствую, что я вырос. И как важно! искать возможности, чтобы поддержать друг друга, оказывать помощь, потому что у меня есть внутри это все время поддерживать, вдохновлять, воодушевлять, помогать людям каким-то образом, даже если это тяжело. И на самом деле, как Иор поддерживали Моше, поддерживать других. Вот, многие сталкиваются с какими-то проблемами. Те, кто сталкивался с проблемами, они, кто вот, допустим, я смотрю, вызваны старостью которые у нас в общении и там в округе. Кто-то с болезнью, с семейными проблемами, о чем я говорил. Сегодня у нас здесь в общении тоже происходят какие-то проблемы. Вот. Потери близких человека, разводами. Кто страдает одиночеством, о чем подчеркнул Миша. И как важно участвовать вот в таких делах вместе, как Неемия. Он не просто их взбадривал, он вместе с ними строил. Он вместе с ними помогал, он участвовал в этих делах. И вот как важно, вот и слова утешения, ободрения, когда, когда после того, как Аса одержал победу над Эфиплянами, мы можем прочитать о том, как его пророк Азария поддержал такими словами, как говорится, «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевает руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Я вижу, что как насколько послабели наши старички во время пандемии, в одиночестве в этих 10-13 квадратных метров комнатках, никуда не вылазия. Вот и мы сейчас их стараемся, вот 30 апреля мы вывезем их на природу, чтобы они немножко развеялись, отдохнули. Вот, и поэтому, когда я служил, я еще несколько свидетельств скажу, чему я научился и чему учусь я сегодня, общаясь с вами, смотря на каждого из нас и вижу характер каких-то людей, плюсы-минусы, и в то же время не стараюсь подчеркнуть минусы, а стараюсь как бы помочь, чтобы человек осознал, и как научиться дать понять, обличить, как направить. И кое-чему я научился, и поэтому я, я вам скажу, очень много раз меня предавали и даже плевали в лицо, и говорили негативные слова. И это наши братья и сестры, потому что разные бывают. Вот. Кто-то, наоборот, поддерживал и до сих пор поддерживает добрыми словами и уважением. Вот. Но были таковые. Но когда переезжал в Караганду, у нас в Алматы был человек, которого мы поставили временно пастором. И он единственный был, хотя, он, я вам скажу, он был года четыре в вере. Но еще не такой еще крепкий, может быть, в вере, но он был самый верный по отношению ко мне, как помощник, во всех отношениях, куда я ему не говорил, он везде с удовольствием бежал и делал все. И мы решили, как бы его поставить пастором. Но вообще не были люди, которые уже много лет в вере. И они даже были когда-то в других церквях, и были даже оригинальными пасторами, там, ну, короче, домашние группы вели, были конкретными служителями. Но они увидели в нем не того парня, как говорится. Вот. И не поддержали его, не помогли ему как бы состояться как пастор. И... Я там просил некоторых служителей пас, пасторов э, э, поддержать, когда потому что тысячи километров мне не всегда важно было, было приехать в Алмату, и они тогда иногда выручали, чтобы можно было приехать, поучить, провести какие-то семинары. И часть людей они просто решили, что нам этот, он даже нормально говорить не может, хотя он можно сказать, проповедовал, неуверенно, может быть, но проповедовал. Он брал чьи-то, может быть, проповеди, и даже, может быть, там, Леона или что, потому что у нас были какие-то учения, и Тана Шишкова, там, еще видеокассеты. И в то же время они решили, что лучше мы найдем, возьмем того, который более компетентен, более эрудированный. И они пошли за одним человеком сказали: будь у нас пастором, создали одну свою общину другую. И вы знаете, я, я как бы вначале у меня все внутри кверило, потому что полуобщины, ну, не полуобщины, но часть ушло, потому что собрание было где-то 120 человек, и человек 50, может быть, 70 ушли туда. Но с ним остались вот эта часть, которой доверяли ему и помогали ему, чтобы как бы состояться. И вы знаете, он на самом деле поднялся. Нормально. Я не буду говорить, что там дальше происходило. И много случаев было уже тогда, когда уже в Карганде были лидеры домашних групп, которые в втихаря что-то делали. И потом раз ни, ничего не было известно, и вдруг у них создавались какие-то свои, начинали свои общины. И вы знаете, я не против разделений. Потому что на самом деле разделение приходит в нашей жизни. Даже Писание откройте в бытие с самого начала, Бог разделил небо, землю, там все такое. Семьи делятся, дети выросли, вышли замуж, женились, опять разделение в семье, но это наша семья, мы же также вместе остаемся в, в дружбе, в любви. А когда выходят, и мы благословляем их на это, но когда не с благословением, вы знаете, на самом деле, как Писание говорит, если это не от Бога, оно не состоится. И эти собрания разрушились. Почему? Потому что была неправильная позиция перед Богом. Неправильная позиция перед пастором, когда могли бы прийти к старичным, к пасторам, сказать, вот так и так, э, я чувствую, что мне нужно выйти. И, пожалуйста, мы бы и благословили, говорим, да ради Бога, пожалуйста. И, может быть, поддержали бы как-то. И это нормальное явление. Вот. И или человек, который покаялся, вот была такая ситуация. Одна казашка, молодая женщина. Ну, прямо она покаялась, пришла в общину. Пришла в такой коротенькой юбочке. но она любила так одеваться. И что мы сделали? Человек с мира. И с крестиком на шее, на шее подходят два лидера, наши служителя. Это уже на втором, на третьем собрании, наверное, шаббат. А она такая еще, уже вот готовилась к водному погружению. И вдруг они ее как зарубили. Говорят, ты что? Ну, вот нельзя, мы у нас еврейская община, нельзя в коротких платьях. Убери вот этот крестик, аж прям подергали ее. это самое. Она аж расплакалась и убежала. Потом она мне позвонила, я ухожу от вас. Я говорю, что случилось? Она говорит, вот так и так. Естественно, я собрал этих подруг сказал им пару ласковых и дал им понять, что они зарезали просто младенца, грудного ребенка которого вы сами родили просто зарезали овечку и они потом поняли я говорю, представьте вы своего ребенка он еще ничего не понимает, он у вас грудь сосет а вы начинаете он орет, а вы долбите его почему ты орешь? не ори или еще что-то, и начинаете ему запрещать, он не понимает ничего этого. этом. Так же и в духовном мире. Человек только пришел, он еще не знает, что крестик нельзя, что у нас еврейская община как-то там, что это соблазн какой-то. И мы должны научиться направлять, и должны обличать даже с любовью. И знаете, они поняли и они покаялись, и эта женщина я не знаю, до сих пор она там у нас, или она уже переехала, но ну, по крайней мере, она ходила в общину. И вот поэтому надо, и сколько вот таких вещей произошло в моей жизни и предательств, я научился прощать. Научился любить так, как Господь сказал в Нагорной проповеди, любите врагов ваших. Вот, поэтому, как бы, Научился так делать, когда Господь висел на кресте, на стойке казни, когда Он говорит, прости, отец, они не понимают, что делают. На самом деле люди хотели быть, на... кто-то пытается быть на виду, пытается быть, хочет, вот я знаю, среди наших братьев там еще, в Казахстане, есть еще такие люди, которые, вот он хочет быть пастором. И он будет лезть, я не знаю, куда, чтобы его только помазали на пасторство, и все. Он будет, хочет быть вот на виду. Или есть, которые пытаются угождать как бы пастору, быть как бы вот так приближенным, столик к пастору и думать, что это как привилегия, и они могут что угодно могут как-то не э, сказать, и даже э, если кто-то в их адрес что-то скажет или что-то там рубанет, они могут позвонить пастору и сказать, что это такое. Но видите, разные категории таких людей. Но как им помочь? Как их поддержать? Потому что все прошли какие-то раны по жизни. Я, допустим, научился по отношению к Лени, к своей жене. Почему? Потому что а, я понял, что не я могу исправлять. Я должен исправить, Я должен понять, что у нее внутри что у нее происходит, почему в той или иной ситуации она так реагирует на, на, на эту ситуацию как-то негативно. Или это самое. Я начал разбираться в, в самом себе и в то же время понять ее. И мы общаемся, мы разговариваем о том, что было в прошлом. Не обязательно там какие-то тайны держать. Раскрыться и понять, что такое, от чего происходит э, та или иная проблема. И этим происходит исцеление души. Поддерживая друг друга. Я, если я знаю, что вот так я буду делать, ей это не понравится, я стараюсь не делать. Хотя мне этого порой хочется. Я научился не обижаться, не огорчаться. И поэтому моя пропасть, как бы для того, чтобы мы научились не обижаться, не огорчаться. Когда тебя предают, когда тебя плюют в лицо, когда делают какие-то вещи неприятные. Кто бы это ни был, у нас есть надежда, потому что Господь со мной. Он никогда не оставит меня. Он поможет меня, мне. И даже кажется иногда так долго, ну когда это кончится? Ну вот, когда это все решится? Но Господь даже прилагает порой людей, и у Него времена, и сроки. Но Он испытывает твое сердце. И насколько... Мы можем даже вот во времена вот этой пандемии, как важно было вот эти звонки к людям, которые не могли никуда вылезти. И даже когда тебя не пускают, я даже вот приходил э, к нашим, а меня не пускают, потому что нельзя. А когда уже можно было, не пускать, потому что у меня прививки нету. я думаешь, ну как быть? И вот как важно сегодня поддерживать друг друга, муж, жену, жена, мужа. Понять друг друга, поддерживать наших детей, научиться направлять их мудро. И вот эти поддержки нам нужны до того времени, пока он не придет. Почему? Потому что каждый раз будет все сложнее и сложнее. И как важно, чтобы кто-то не упал, у кого-то начинает падать вера, а ты подходишь к нему. Да нет! И взял его под руку и потащил с собой. Таких вещей очень много. Я в армии, я не, не хвалюсь, но это факт. Я, почему, я был, был очень энергичный и всегда выносливый. И я в армии всегда, когда были марш-броски на 20-30 километров с полной купировкой. Я не бежал впереди. Знаете почему? Потому что я знал, что есть кто-то слабый, кого надо было поддержать. И за это меня стали уважать. И я досрочно подключил, даже не прошел полностью полгода службы, я в 4 месяца получил звание эфрейтор как лучший солдат. Меня поставили сразу секретарем комитета комсомолу, потому что я там вообще везде, как это самое. Я не хвалюсь, но факт то, что это было в моем характере. Но как помочь тому, у которого нет, у кого-то такой крепости, выносливости, как у меня, допустим. Но как поддержать того? Но пусть тот сильный поможет тому слабому, но при всем этом не хвалиться. Я вот, ты-то такой вот... Чего ты такой, слабак-то? Ну, давай, нет, А наоборот, какие-то находить слова, просить у Бога мудрости, поддержать. Я хочу закончить, наверное. Это, в принципе, я... Это как бы толчок к размышлениям, потому что эта тема такая обширная, можно психологически подойти, как это делать, практически как подойти. Но, вы знаете, это невозможно каждому человеку одинаково. Потому что нужно узнать характер, нужно понять человека. И как ты поймешь, если ты не общаешься. И поэтому как важно у нас в кругу это общение. Как важно, чтобы... Потому что все равно всякая тайная станет явным. И помочь даже тот человек, который ну, нехорошо, может быть, поступает. дать С мудростью дать понять, что... Нужно меняться. Независимо от того, сколько ты в вере, 10, 20, 30 лет и более, наши дела показывают нашу веру. Поэтому и Павел сказал, что вот некоторые там, может быть, были уже много лет в вере, он сказал, вы ведете себя как младенцы. Я пытаюсь подтолкнуть на то, чтобы мы научились. Любить друг друга, уважать друг друга. Даже если кто-то где-то неправильно поступил с тобой, или даже, допустим, как мне в прошлый шаббат сестра сказала, говорит, ты что со мной не поздоровался? Я говорю, а что такое? Я с тобой два раза поздоровалась. Я говорю, прости, я не заметил. И на самом деле иногда бывает, мы не замечаем, а люди реагируют по-другому. Кто-то говорит, ну, понимаю, наверное, он там думает о своем. А кто-то подумал совсем по совсем по-другому. А, он на меня, что-то, меня и видеть, наверное, не хочет. Что ему такое сделать? Даже, может быть, ничего не было, начинается фантазия, воображение. Люди разные. И как нам научиться понимать друг друга? Как нам научиться поддерживать друг друга? Я закончу Исаия 41 главы, которую я уже читал.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 и призвал от краев ее, и сказал тебе, «Ты мой раб, я избрал тебя, и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой, и я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя, десницы правды моей». Я вижу, что Господь поддерживает. Это все говорится об Ешо. Он говорит, я с тобою. И насколько важно, чтобы мы укреплялись им, когда мы имеем общение с ним. Я благодарю, Господь, тебя за это время. Я прошу, чтобы пришло осознание, понимание, насколько мы важны для друг друга. И даже насколько важно помочь тем одиночкам, которые, которых никого рядом, может быть, нету. Господь, я прошу Тебя за наши семьи, чтобы пришло единство, пришло понимание, чтобы ушли эти разногласия, потому что любая ситуация можно привести к миру. И даже если есть расколы в семьях, можно восстановить и получить исцеление, Господь. Ведь каждый, кто Заключил свой союз в браке. Мы обещали друг другу идти до конца дней. И даже только были слова такие, даже когда были неверующие, смерти разлу... только смерть разлучит нас. Я прошу, Господь, за раненые семьи. Пожалуйста, исцели их, восстанови. Я прошу Тебя, Господь, за тех одиночек, чтобы они чувствовали себя одинокими, что у них есть семья, что есть духовная семья. И если даже Ты одинок и Тебе скучно, возьми и позвони кому-нибудь. И начни это делать сам, поддержи кого-то. Если хочешь, чтобы с Тобой дружили, сам начни быть дружелюбным. И поддержать кого-то. Мы нужны для подпорки друг другу. И поддерживать руки друг другу. И поддерживать словами. Словами сладости, не упреков. И даже обличать кого-то научиться с любовью. и находить правильные слова, и дай нам в этом тоже мудрость, о чем ты сказал, что если будете просить мудрости, то получите. И мы просим, Отец, во имя Ищего. Помоги нам быть ближе к тебе, чтобы брать мудрость от тебя, не от мира сего. Я прошу тебя, благослови наши семьи и общину, потому что Крепкая община – это там, где крепкие семьи. И помоги нам, Господь, чтобы мы еще больше стали в единстве, стали как одно сердце, как одна душа. Не просто говорить слова любви и уважения, а научиться проявлять это. Помоги нам, дай нам смелости вовремя приходить с покаянием друг к другу, если мы когда-то, как-то, может быть, не хотевши, ранили кого-то. И я прошу, Господь, убери от нас лицемерие. Как ты еще обращался к верующим, Парисеям. Говори вам, книжники и парисеи, лицемеры. Потому что перед одними они были одни, перед другими другие. И ты только помощник нам, Господь, еще. Помоги нам своим духом святым двигаться. И помоги нам вырваться из всякого рабства, из всякого плена и помочь другим выйти из этого. Благослови наши дома, семьи. Ты уже благословил нас. Благословил нас тем, что Ты избрал нас. Это лучшее благословение. Стать Твоим ребенком, Твоим детем, Твоим сыном, Твоей дочерью. И научиться ходить путями, которые Ты нам показываешь. Отец, Ешо Мессия. Аллилуйя. Слава Тебе хвала Тебе.